Так, давали что-нибудь ага, ладно ну в общем это манелес скорее всего болезнь опасная но в общем посмотреть надо давайте я тогда подъеду хорошо да да да здесь есть ивы здесь липы встречаются его сейчас вот у нас промелькнуло, а, клёвы, скорее всего, там. А, иногда ольха и оси. Бывают накладки, когда там не можешь войти к ним допустим, управляющий клиента там не открывает сразу, не слышит, порой переходится через запор. Возможно, и сейчас, 42 да. Не только у вас, во всем Подмосковье. Да, было. знаете, но ну она была роскошная совершенно, она очень хорошо цвела. Очень... Анатолья, вот эта часть вся. Вот посюда. Да? Черный рак. Саша, вот здесь вот было тоже много яблок. Но дай бог. Да, ей да, здоровье. да, да. А то она помирать собралась одно время. Помните? Конечно, конечно. Вытащили. Да. У нас же та отошла. Да, да, да. Сейчас будем рядить. Рядить, да, да, Саша. Ее рядить, да. Так она у нас хорошо вообще-то вот поднято, все, по-моему. Да, да, да. Здесь вот она прям классическая. Может быть, знаете как? Ну, вот на этот Они, кстати, не сильно отросли, по сути дела, макушку по, да, по, да, нем, немножечко И немножко вот форму вот придать. Слегка, да. Так что, может, и да. сегодня успеем. Хорошо. Ну, давайте я тогда переодеваюсь. Да. Или мы с вами. Да. В принципе, там ну, все эти вот перги это... и прочее, там даже, наверное, так. Ну, посмотрите. Это может стать новым стволом. Вот через несколько лет это может стать новым стволом. Здесь вот болячка, черный рак. Это уже не лечится, к сожалению, это на удаление. Очень тихо, очень осторожно. Синериты. В голове моей опилки. Да, да, да. И это будет чистая правда. Потому что опилки, сыпящиеся сверху, все остаются в голове. Обрезка не работа, а блаженство. Но все же помню, растворяясь в ней, что нет предела в мире совершенства, но есть предел количества ветвей. Поэтому... Вот это говорит о том, что дерево подмерзало, от коричневое пятно. А если посчитать по годичным кольцам, можно посчитать, когда. Ориентировочно 10-й год у нас тогда... Была холодная, суровая зима. И пахнет оно нелой картошкой подмерзшее дерево. Вот как айболит только для растений. Ну и, кстати, при мне часто вырастают дети. То есть я приезжаю, бывает, если постоянные клиенты. Вот, ребенок родился, потом он при мне рос. Бегать начал там. Приезжаешь там, ну, допустим, если по весне приезжаешь последующего, он уже бегает. Потом он уже говорит. Потом он уже со мной играет. Ой, там, дядя Саша, давай поиграем. Я говорю, вот сейчас поработаю и поиграем. Ну, конечно, поиграть времени не всегда находится, но так хотя бы иногда куху какой-нибудь там попрятаться от него где-нибудь зарослях кустарника и ребенку этого хватает мне тоже как хороша наша саванна с высоты птичьего полета сейчас для тебя Ну а что, неплохо получилось а, Конечно, в такую погоду и работать приятно Солнышко, тепло, здорово Зимой все гораздо хуже и в конце осени Но, слава богу, снег косить и пахать пока никто не заставляет ну, Больше отдыхаю, веду занятия по садоводству Лекции, практику там Рассказываю людям, как обрабатывать растения Как их защищать Как обрезку делать Прививку И все такое Честно, я с двумя мечами был я еще в детстве, ну, как в подростковом возрасте с моим другом там мы сражались. Выходили на больших переменах в школе, брали палки и друг с другом махались. Пальцы там друг друга отбивали, конечно, но старались не попадать никуда там. Серьезно. Но первый раз на таком мероприятии. Спасибо Илюхе пригласить. Веселый же Приходишь И прошу Илюшка догадался. Он сказал, папа, вы, наверное, мне кольчугу делаете, потому что где-то обрезки какие-то проволочек лежали. Нее, что ты, Илюша? Но мы делали ему калантарь, поэтому я не соврал. Колонтарь это доспех кольчуга с плетенными пластинами. Ну, я подумал, подумал, сплел потом себе кольчугу. Когда сын подрос, он сам стал ее носить. Сейчас он в ней, в общем-то, сражается на всяких турнирах, на рыцарских. А а потом... Слышишь, а бар страшная. штуки Ну что, как вы? Нормально, просто сейчас Это не очень Очень простая Пока вы не построите, вы вас не посчитаете Пока вас... говоря он воплотил мою детскую мечту я с детства хотел и посражаться и в кольчугах походить ну, вот. теперь он за меня ну, вот, в монастыре я уже порядка десяти лет или может даже чуть больше работаю приезжая время от времени началось с того что я даже высаживал часть растений здесь вместе с монахими ну, вот, они звонят консультируются но мне кажется, до сих пор немножко так стесняются, как Александр. Вот могли бы приехать. Ну, в сложных случаях я приезжаю, действительно сам что-то обрабатываю, там помогаю. Но иногда бывает, что ухода недостаточно за растениями. А вот здесь уход иногда даже такой немножко чрезмерный бывает. Ну, вот. Видно, что они люди увлеченные, общем, что им это нравится. И поэтому мы как-то вот очень сдружились на этой почве с ними. Все. Ничего. Так, тележку сюда закатываем. Оп. Теперь втроем. Беремся за него втроем. Втроем, а не ну, в одиночку. Оба. Так, теперь вдвоем выкатываем. То есть ты, стой, вдвоем, вдвоем. Оп, Поехали, поехали. Отлично. Блин. Часть корней расписалась. Куда ехать? Все, везем. Да. Чуть там 35 метров от сарая. Угу. Хочешь возьми еще лопату вот это. Видите? На тебе вместо той тупой. Ну, ладно. Его будешь не приглашать. Как помощник. Если сказали, пак столяж. Вот это вот, вот это вот, да. Еще? еще? Женщина сделает, не попросили, а мужик сделает так, как считает лучше. Он считает, что он знает лучше, чем кандидат в науку с 20-летним стажем. Поэтому он сделает по-своему. Как правило, это будет плохое решение. Миш, Миш, пошустрее, решение. пошустрее. Повышите. Все. Спасибо. Отлично. Вот теперь он в домике все сделали, что? что можно все мы сделали все что можно теперь давай дело за тобой я имею в виду кедр рай обещают рай твои теплицы дай в теплице той укорениться знай Прохладных струй твоих сладка слепая власть В базальном срезе Мка рождает страсть Твоим туманом я с июня одержи Избыток вот пойдет в соседские межи Но судьбы насмешка я сирене черенок если б я укорениться только смог И после лета мне не обрести покой На зиму в и на высадку весной